Папы папы папы, папы, папы, папы, папы, папы, папы, папы, купи мне апапы, папы, папы, купи мне папы. Он очень радужный, столько цветов, чтобы его купить. Есть разные формы, какие ты захочешь, ты купи себе, купи себе папы. Купи себе попыт, купи себе попыт, купи себе попыт, купи себе попыт, купи себе попыт, купи себе попыт, купи себе попыт. Купи мне попыт, очень цветной, ты радужна и твоя мама, чтобы я купил себе попыт. Чтобы я купил его, я хотел его купить. Купи мне попы, купи мне попы, купи мне попы, купи мне попы, купи мне попы, купи мне попы, купи мне попы, купи, купи, купи, купи, купи. Купи мне попыт, купи, купи, купи, купи, купи мне попыт, купи мне попыт, купи мне, купи, купи, купи, попыт, попыт, купи мне, я обещал, я хотел попыт, я хотел попытку, я хотел попытки, я хотел попытку. Я хотел попыть ружьем зерком. Купи мне попыть, купи мне попыть, купи мне попыт, купи мне попыть, купи мне попыть, купи мне попыть, купи мне купи мне попыть, купи мне попыть, купи мне попыть, купи мне попыть, не мне купи мне папы, купи мне купи мне купи мне мне купи мне мне мне мне купи мне купи купи мне мне купи да да да да, да.